Сегодня еще один эфир, и он, этот сегодняшний эфир будет вторым за этот день. И вот почему. Я переболела, я уже сказала, я переболела, и стараюсь смотреть на то, что происходит сейчас в Украине и во всем мире с точки зрения зрелого взрослого человека. как тренер личностного развития, который тренирует навыки у людей, потому что от них знаний сегодня не надо никому эти знания, люди очень много знают многие, но не применяют их. Так вот, я тренирую навыки у людей. И вот эти навыки помогают многим людям выстроить внутреннюю структуру, внутреннюю силу. И сегодняшнее События еще раз показывают, что каждый из нас проходит свой путь, и нам, как бы нам не было больно и прискорбно, нам тоже пришлось жить в этот период времени, когда жили наши предки. Война, Отечественная война. Раньше историю мы с вами учили в школе. Понятно, что эту историю искажают. Это один из способов управления людьми. И буквально кратко скажу, есть шесть видов управления людьми. Есть шесть видов оружия. Мировые деньги, идеологическая, информационная война. Есть вид оружия исторический, военный и химический химическое оружие. Так вот, исторический способ управления людьми сегодня очень хорошо применяется. И люди, мы с вами, украинцы, россияне, в основном украинцы, россияне, потому что Россия напала на Украину, как раз мы с вами больше подвержены этому историческому фактору влияние на нас. Мы ленимся зайти и изучить истинные истоки. Что происходит с нами? У, нас, у меня есть там некоторые видео, как психофизиолог делала их анализ, например, эпигенез насилия. Я веду эфир из Инстаграма и из Фейсбука, поэтому буду смотреть туда и туда, вы уж поймите меня правильно. Фейсбук и Инстаграм. Сейчас идут два эфира. И на сегодняшний день война, которая зомбирует людей еще больше, потому что, глядя на то, что происходит в мире, я вижу, как люди зомбированы. Меня саму утепляет боль, разрушение. а Я сама боюсь пока возвращаться в свой дом, потому что он, там были трижды оккупанты, он там разворован, разрушен, разбит. Разрушен. И поэтому я прекрасно понимаю, как люди переживают переживают смерти, переживают потери, сидят в оккупациях. Я это очень хорошо понимаю, потому что очень многие вещи я прошла на своей жизни. Почему я на это делаю акцент внимания? Сегодня мы будем больше проговаривать, кто мы. Мы хозяева своей жизни или мы рабы? Сегодня об этом эфир. Поэтому люди, которые собирают информацию и не проверяют, которые не смотрят, насколько эта информация достоверна. Они не проверяют. Я, например, почему так? Я, например, проверяю информацию, смотрю одних источников, вторых, третьих. Например, про войну. Я смотрю те, которые мне по душе, соответствуют моему мировоззрению. Но так как я человек думающий и учу своих учеников, клиентов, то я хожу и смотрю независимых аналитиков живущих за пределами России, россиян, которые живут в России, украинцев, которые живут в Украине, в России, которые уехали в другие страны. То есть одну и ту же тему я рассматриваю под разным углом. Поэтому люди сегодня, которые ведутся на пропаганду, на исторические факты, люди понятия не имеют, что такое Бендера, что такое денационализация. Над вами тот, кто считают россияне, тот, кто считает, что денацификация, что это уничтожают националистов, вы понятия не имеете. Те, кто уважают себя как нацию, они уважают свой язык, они уважают и любят свою страну. Они, у них демократия, они выбирают своего президента. Над вами просто надругались. И вы, те, которые принимаете эту информацию, денацификацию, вы даже понятия не имеете, что это такое. Нацизм – это когда моя нация самая лучшая. Я такая, такой надменный. Вот был Гитлер, сейчас вот дают россиянам великую Россию. Вот они самые лучшие, они ненавидят других людей, в них вбивается это. Но умные люди, адекватные люди. Катерина Шульт. Шуль, Шульман, по-моему, или Шульс, Дудь, Кац, Невзоров, Немцов, Новодворская. Да возьмите столь Алла Пугачева с Галкиным. Сколько людей, которые понимают, что происходит в стране, они уехали или их убили. Им стыдно и больно за то, что происходит в стране, потому что они понимают, что происходит. Большинство же людей, к сожалению, не понимают и не хотят понять. И это я говорю не только про россиян. Я сейчас говорю и про украинцев, которые тоже вата. Понимаете? Вата – это та, которая думать не хочет. Это та, которая ждет, что ей подачку дадут. Это та, которая... Ждет, что ей правительство должно. Да, у нас есть государство, да, нам должны. Да, если вы отдали государство, вам, вам должны. Но сидеть во время войны, поносить правительство, вместо того, чтобы поддерживать, искать способы, как выбраться, научиться чему-то новому, научиться новым профессиям, понимать, что в мире по-другому не будет уже. Не будет по-другому мир идти, не вернется он в прошлый. Мир все время идет к развитию вверх. И чтобы стать этим новым человеком, более сильным и хозяином своей жизни, нужно постоянно себе устраивать войну. Войну самого с собой, со своими ленью, страхами, жадностью. И если люди себе войну не устраивают, не работают над собой, им... Вселенная устраивает войну. Поэтому я про самоценность сейчас говорю. Я говорю про автора своей жизни, и я создаю реальности, результаты своей жизни, потому что я супер-молодец. Вот эта установка должна быть. Или я жертва, я ною, плачу, мне должны все время. Вот для таких людей, для нас с вами – и будут постоянно происходить войны. Поэтому, кто такой человек, лидер, автора своей жизни? Внешне как этот человек проявляется? Он неординарный. Он не боится выйти и быть собой. Мне, вот чтобы сейчас вот так вот говорить, знаете, сколько нужно было всего пройти? Как мне было страшно, как мне было стыдно. Я помню, много лет назад, когда, по-моему, 14-й год еще был, когда пошла первая такая вот война России на Украину, я помню, Facebook, тогда еще Инстаграм я не, не, не вела, был он тогда, не был, я не знаю, не помню, не в этом дело. Я помню, я, я была в я просто люблю вот красивые вещи, вышитые вещи, ну, обожаю просто. Я помню, провела какой-то эфир, и пишет какая-то женщина, Бендеровка. Я зашла на ее страничку, посмотрела там все про Бога, про какое-то позитивное мышление. И думаю, где? Где этот человек? Он на самом деле войны стандарты издает. Мне было больно. Я, наверное, неделю я, наверное, страдала. Я боялась снова выходить. Потому что мне было стыдно. Потому что мне было больно. Я боялась получить такую вот... Или сколько было троллей. Почему мои коллеги-психологи-коучи боятся выходить в эфир, потому что боятся, что их будут троллить, что их будут критиковать? И это надо пройти. Вот это внешнее проявление быть собой самое главное. Это и есть распаковка личности, когда я даю своей программе звездный коучинг. Поэтому, когда вы боитесь, вы всегда будете бояться. Когда вы неординарны, вы сами такой, какой вы есть, вы не идете не делаете вот эти вот жопки куриные, как мужчины говорят часто про нас, про женщин. Не делайте эти брежневские брови. Потому что так модно. Будьте сами собой. Ухоженность. И это встречают нас с вами по одежде. как ты ухоженно. Вот люди часто мелькают. Выходят на, в эфир. Ну да, я тоже иногда выхожу там, не очень там ухоженно. Но я наблюдаю, как выходят люди. Они в состоянии даже причесаться. Не то, что губки подкрасить, я про женщин говорю. Если ты эксперт, консультант, ты мелькаешь, то признак твоей, что ты автор своей жизни, самоценный ценный для себя и самодостаточный и уважаешь других людей, это ухоженность твоя. Это для эксперта, это для специалиста, который хочет транслировать. И это для блогеров тоже. Вот смотрите, что блогеры у нас. У нас открытые мускулис глютеус, две половинки муж, ягодичные мышцы. У нас э, черти какая мода. И друг на друга смотрят, и как эти обезьяны все равно. Я об этом говорю, потому что мне обидно и мне стыдно, что люди в 21 веке не имеют своего я, своей, своей, своего стиля, своей я индивидуальности. Понимаете? Поэтому я смотрю и я удивляюсь. Слава богу, сейчас закрыли этих многих блогеров, которые э, там через... Ну, опять же, это мое мнение. Я высказываю, но это не значит, что это сто процентов должно быть так. Я за стиль, я за индивидуальность, я за неординарность, я за необычность, я за ухоженность женщины. Я за то, что если женщине за 40 или даже до 40, у нее не должны быть, извините, открытые деликатесы все эти, и если женщине больше нечего показать, она светит своими вот этими красотами. И в то же время, когда она не ухожена, когда у нее нет маникюра, когда у нее нет прически, когда у нее не подкрашены губы, это значит, что она не уважает себя и не уважает других. Сегодня я говорю про самоценность, про автора своей жизни, про людей-лидеров, которые ведут за собой. Какие еще проявления у лидера? У человека, уважающего себя, проницательность, креативность, способность к обучению, исполнительность, дисциплинированность, мотивированность. Когда приходят ко мне мои ученики, я стараюсь отбирать, потому что если приходят, они много знают, но у них нет самодисциплины, я удаляю таких клиентов, даже которые платят мне деньги, я их удаляю. И вот сейчас, когда идет война, проявилось еще больше людей, которые стонут и только ждут, что им дадут. Недовольные такие. То им бензин подняли, то с пенсии там непонятно. Я тоже сейчас вот получила пенсию, но я знаю, каждый месяц я знаю, что в любой момент его могут не дать. Потому что я знаю, что происходит в стране. Я это прожила уже. 90-е годы нам не платили ни зарплаты, ни пенсии. Я на пенсии с... Господи, сколько же я на пенсии? 41, 42 года мне было, когда я ушла на пенсии, я работала в горячих точках, у меня там есть стаж и так далее. Я помню, сколько было периодов, когда я уже работала в государственной службе, я уже была пенсионером, но нам и не платили. Я помню, как 10 долларов в 90-е годы я ездила, грачевала на своей машине, и у меня дважды чуть не убили, не забрали машину. Я все это помню. Я сегодня говорю про те случаи, когда нам трудности даются для того, чтобы мы стали другими людьми. Если сегодня война, если сегодня вы могли переехать в другие страны, если сегодня вы уже поняли, что мир меняется, значит, надо учиться новым профессиям, надо учить языки, надо включать полностью вот эту вот старательность, усердие и заниматься новым. Понимать, что искусственный интеллект наступает на горло. Это особенно для молодежи. Ладно, старики моего возраста, они там, им далеко. И то я вот старушка-старушка, но я в этой теме и отслеживаю, что происходит в мире. И сейчас война идет, но я прекрасно понимаю, что война надолго. И что страна, которая внезапно попала в войну, хотя многие говорили, что будет война, но все равно верю до последнего, что не может быть такой война. И сейчас, когда Зеленский, вместо того, чтобы удрать куда-то, сдать страну, он вдруг открыл совсем. Так поддержите его. Его пригласили в семерку. А что Путин со своим старческим маразмом? Куда он довел людей? Да, сейчас у них профицит. И у них сейчас доллар даже по отношению к рублю очень даже нормально. Но это временно. Те страны, которые там одна, две страны, которые его поддерживают, они в конце концов все равно их мир заставит, принять коллективное решение, или же их выгонят оттуда. Да, как личность, так и страны, лидеры стран, они позиционируют себя такими, какие они есть. И в эти трудности люди проявляют себя, какие они есть на самом деле. И поэтому, если в нашей стране украинцы сейчас нужно взять себя в руки и зарабатывать на себя, не ждать, пока тебе дадут, дают и так очень много и будут давать, и план маршала будет выполнен, и страны будут помогать, потому что никому не выгодно, чтобы это чмо пришло на их территории. Чтобы их убивали, грозили, никто не ожидал, что так пойдет. Да, есть мировые правительства, да, есть там какие-то планы, но эти планы могут принять сами люди. Мы лично, каждый, и вместе. И если ты чего-то умеешь делать, Освоила ли я свою какую-то профессию? Ищи, вкладывай деньги, нервы, усилия. Используй новые тренды, новые, новые способы и зарабатывай. И не ожидай, что тебе дадут только. И еще раз повторяю. Я в этом месяце получила пенсию. Но я сидела на измене, тем более болела, вот вся переживала, думала, не, будут, не будет пенсии, не будет мне за что заплатить, я а живу в другой стране. Ну, права богу, пришла пенсия. Но это мне еще раз доказательство того, что нужно... Быть готовым к тому, что могут мне дать. Надо смотреть, что происходит в мире, и на себя рассчитывать. Какие качества у лидера, который может, и должен, и обязан проживать вот эти вот проблемы в мире и становиться сильнее? Мотивированность, я сказала. Коммуникативные качества. Если вы язык в одно место засунули и боитесь что-либо сказать, то ли в отношениях, то ли с вашими клиентами, учиться этому надо. Да, вкладывать, да, рисковать, да, учиться этим навыкам. Потому что если этих навыков нет, ну вас загребут как серую мышку, понимаете? И это надо просто понимать. Не только прыгать друг перед другом в этих инстаграмах э, на эмоциях, друг друга там э, поддерживать и не заниматься новыми профессиями криптовалюта сегодня изучайте криптовалюту учите зарабатывать да лично я прошла очень много обучающих программ я когда прошла э, сама программу потом начала людям давать как убрать внутренние ограничения денежные и получать больше денег то есть это моя тема психотерапии но когда коснулась денег когда коснулась темы финансового планирования, инвестирование, мне казалось, боже, как это сложно, потому что я этого не умела, я из Советского Союза, мы привыкли жить сегодняшним днем или там что-то под подушкой держать, но Мир показал, сколько, если ты умом, если ум не развиваешь, то что будет? Что еще очень важно, прямо линейность, люди боятся прямо сказать, ты меня не устраиваешь, мне больно, что как ты со мной поступаешь, И я не хочу больше жить с тобой, люди терпят как жертвы, как как терпилы. И вот эта терпима, терпила сейчас пришла разбираться со коллективным этим терпилым в Украину. Вот этот разбор в Укра... на... на украинской территории показывает, как люди себя повели. Люди себя повели и начали бороться. Но есть те, которые э, ноют, ищут зраду, чего-то ожидают. А есть те, которые друг за друга. Есть те, которые друг друга поддерживают. Такие вещи рассказывают порой, от которых слезы катятся. Как эта война сблизила людей. И это видит мир. Вот почему Украина победит. Но ждать, ребятушки мои дорогие, чтобы вам все принесли на блюдечки, нет. Мир так устроен, что он все время куда-то идет и развивается. Старому не вернемся. Поэтому коммуникативные качество, честность и открытость, прямолинейность – это показатель личности, ценности себя. Верность своим принципам и своим правилам, чтобы вас ноги не вытирали. Вот на примере Украины я также провожу психотерапию с девчонками, которые терпят, извините, каких-то… или мужчин, которые тоже принимает какую-то, которая вертихвостка, тоже вчера была консультация, непонятно, чего она хочет. А что ты ее терпишь? Ну вот, ну если ты завис на ней, ну сядь, проговори. Порешай вопросы, выясни. Она, значит, тебя не любит, если она тебе на да, нас вводит. Значит, ты ей не нужен, раз она и туда, и сюда, и пятому, и десятому. Даже во время войны люди выстраивают отношения, потому что эта тема вечная. Поэтому психологи коучи, кто со мной кто меня сейчас слушают, у кого есть темы, которые вы чего-то умеете делать, любая тема сегодня просто будет в улет, потому что люди все равно хотят денег зарабатывать, любви, секса, радости, правильного питания, все равно жизнь продолжается, поэтому не ждите, что за вас кто-то что-то сделает. Если вы психолог-коуч и что-то умеете делать, на консультацию ко мне покажу, расскажу, если вы еще начинающий, если вы уже э, имеете какой-то опыт, если у вас уже хороший опыт, но ваша зарплата, ваши доходы, ну, Еле-еле душа в теле, у вас нету регулярного потока клиентов. Тоже приходите, покажу, расскажу, как масштабироваться, как сделать так, чтобы вы регулярно получали своих клиентов. 21 столетие. У нас с вами интернет, искусственный интеллект рулит. Сегодня стыдно не уметь пользоваться. Мне это трудно, как никому, потому что я из Советского Союза. И мне, да, мне приходится просить, да, я плачу деньги помощникам, да, сама сижу разбираюсь. Плафаю, да, но я делаю это, потому что это, это развитие мозга. Это возможность избежать тоже старости. Это нейронные сети. Какие еще качества должны быть у лидера, у человека, который ведет за собой людей, у тренера, коуча, человека, который масштабом личности транслирует. Храбрость. храбрость, умение ставить цели, храбро идти на новые гипотезы, тестировать, воплощать их в жизнь, не бояться потерять, рисковать. Это люди, которые будут всегда в тренде. Это люди, которые будут вести за собой. И война, кризис дает вам и мне и всем нам показывает, а кто мы на самом деле? Гена палочки или я личность? Лидер — это тот, который берет ответственность за себя и за тех людей, которых за собой ведет. Лидер — это тот, который ставит цели и достигает. При этом лидер — это тот, который достигает и умеет отдыхать. Умеет транс... работать с правым полушарием. Умеет наслаждаться жизнью. Умеет уходить в транс. Делать себе самогипноз. Медитировать, как угодно набирать называется. У нас есть у каждого компетенции. И для лидера, для тренера, для специалиста, который ведет за собой людей и претендует на достойные деньги, это профессиональность. Это набор компетенций, которые профессиональные, социальные. Это компетенции руководителя. Который умеет собрать команду, умеет разбираться с командой, умеет договариваться. Я этому тоже учусь, постоянно учусь. Я знаю какие-то компетенции, я знаю, чему учиться и чего мне не хватает. Личностные компетенции. Какая ты личность? Какая ты ответственная личность? Или ты сказал, или сказала, а потом забыла, что пообещала? То есть те, которые держат слово. Личность, которая является самодостаточной, ей достаточно себя, она не будет искать у кого-то поддержки, чтобы кто-то ее похвалил. Да, нам всем нравится, когда нас хвалят. Да, есть похвала искренная, а есть похвала, ну, вы знаете. Но лидер, он точно знает свои качества и компетенции. Он ориентируется на референтную группу, так называемую, людей, сменем которых он считает. На вот эти такие вот э, сладкие э, комплименты он не реагирует. У самодостаточной личности, у лидера, у коуча-психолога, у наставника должны быть компетенции руководителя, в которые входят решать вопросы. Потому что нет проблем, есть вопрос, есть задачи. Умение распределять ресурсами. Ресурсы есть личные, временные, материальные, да, там разные ресурсы. Если у вас нету своих целей, вы не умеете ставить цели, вы плаваете, как бутылка в океане. Поэтому, когда вы умеете ставить цели, загружать их у мозг и дальше отпускать, не привязываться, но регулярно вести фокус внимания на том, что вам сегодня надо сделать, завтра, послезавтра, делать выводы каждый день, благодарить за момент, который ну, у нас момент, потому что мы живы. У меня сегодня утром, я проснулась, у меня почему-то жутко... Болел живот. Такое, такая боль была, как это непонятно, я даже испугалась. Вместо того, чтобы паниковать, я просто отлегла, успокоилась, подышала. Я настроила фокус внимания, в руки взяла энергию, я знаю, как ее брать, откуда ее брать, фокус на том, на чем ты хочешь, сюда мы пойдем. Человек вообще-то самое исцеляющее существо. Я приложила руки к животу, начала прислушиваться, благодарить и пристала, как там все по-другому работать, поблагодарила свои внутренние органы. Прошло минут 5-10, и у меня все попустило. Я не знаю, почему болела так. Ну, просто не знаю, я еще буду разбираться. Но такого не было никогда. То есть я к тому, что мы можем собой управлять. Человек — это самоорганизующая структура. Психофизиология — это та штука, которая мне много я училась, и в академии, и в университете, и где только я не училась. И мне очень хорошо известны эти способы управления с помощью психофизиологии, своих фокусов внимания, антиклюзивной информации, как можно этим управлять. Поэтому у лидера должно быть умение управлять ресурсами, способность ставить цели, достигать их, вовремя управлять собой и своими эмоциями, отключаться, находить время для себя, любить себя, ценить себя, уметь договариваться, быть благодарными с другими людьми. У лидера у человека с большой буквы, у человека хозяина своей жизни есть ориентация на тех клиентов, которые ему нужны. Это я показываю в своей программе. Кстати, первый день занятия был сегодня, два с половиной часа записи могу прислать бесплатно. Кому кто не успел попасть на трехдневный интенсив, завтра 15 часов будет следующее занятие. Так вот, нужно уметь определять своего целевого клиента. Если вы его не знаете, помогаете всем, вы распыляетесь, вы прожигаете свою жизнь зря. Нельзя всем помочь, вам нужно выбрать определенного целевого клиента, определить его боли и с помощью своих компетенций, умений, починить эти боли. Все, создать программу, научиться продавать, создать воронку и чтобы люди к вам шли в очередь стояли. Я это рассказываю на трехдневном интенсиве, сегодня было первое занятие, завтра будет второе, послезавтра – Поэтому кому интересно, под этим видео будет ссылочка, и попадите туда. Там будет еще подарок, чат-бот Воронков, который показывает, как пошагово выстроить систему. И можете попасть на консультацию сразу, буквально через пару дней. Умение заинтересовать, навыки наставничества, способность к взаимодействию. Умение коммуницировать еще раз и еще раз, договариваться. Это непростой путь. У человека, который открыт, промолинейен, вот как я сказала, какие качества должны быть, это не так просто. И я с этим тоже над собой работаю. Я промолинейна, у меня сильный характер, сила духа. И со мной и легко, и иногда тяжело. Но все мои клиенты, которые работают со мной, всегда достигают желаемых целей. Всегда. Будь то отношения, будь то деньги, будь то... Вот сейчас наставничество коучингов в коучинге. Потому что умение найти контакт, подстроиться, войти в рапорт, это тоже обязательное качество личности, лидера, человека, хозяина своей жизни. Дальше. Какие еще качества и компетенции должны Ой. быть у человека, который претендует на роль? Лидера, который хочет зарабатывать достойные деньги и в условиях войны и кризиса закрепиться и стать еще сильнее и круче. Межличностные компетенции. А что это такое? Способность критики и самокритики. Что это значит? Если вы умеете критиковать, а для тренера, для тренер личного развития, для коуча, для психолога критиковать это важно и ценно. И самокритично тоже относиться. Уметь признать ошибку. Работать в команде. Работать в одной связке на один результат. Умение договариваться. Потому что я знаю, что многие люди, которые начинают бизнес вдвоем, они потом ругаются сильно, расходятся. Здесь там нет четкой договоренности, и поэтому всегда рано или поздно люди расходятся. Таких примеров полно, когда люди начинают вдвоем, втроем, в итоге разругались и расстались. Поэтому здесь очень важно научиться правильно договариваться и выстраивать четкие границы. И то, все равно это не так просто. Поэтому оставаться человеком, личностью и расходиться тоже с французским шлейфом, так как в отношениях мужчина и женщин, так и в бизнесе тоже. Какие еще качества и навыки, характерный для лидера, специалиста, который претендует на хорошие достойные доходы в своей области. Коуча-психолога. коуча, на, коуча -психолог. Смотрите, это системные компетенции. Например, вы изучили какой-то курс, вам нужно сразу поставить себе цель, как я верну возврат инвестиций за это обучение. У вас должна быть четко, уже в голове задача, когда я могу вернуть и как я могу вернуть это возврат инвестиций. То есть знания применять на практике. Если вы только учитесь, учитесь, учитесь, вы, вы сами должны себе признаться, что у вас есть страх. Страх, комплекс отличника, комплекс несостоятельности там, и так далее, как угодно называть. Поэтому вывод какой? Получили знания, тут же отдали, получили, отдали, получили, применили. Вот почему в моей программе, когда люди приходят, они тут же получают. Получили знания и тут же применили, и возврат инвестиций месяц-два. А то еще и увеличение. Потому что сегодня рулят не знания. Сегодня рулят навыки. Знания получили, применили. Раз, два, три, вот вам новый навык. Раз, два, три, применили, вот вам новый навык. Согласны со мной? Кто согласен, поставьте плюсик. Какие еще навыки и компетенции характерны для лидера? Это способность к адаптации в разных ситуациях. Вот то, что я уже сказала. Война, кризис. В этом надо видеть возможности и не залипать, и не ругаться только между собой. Потому что нами управляют. Еще раз повторяю. Кто бы нами не управлял, я это уже говорила не один раз, какие бы ни были системные расклады, там, геополитические, там, еще какие-то, от людей все зависит. И если вы сейчас берете информацию, которую вам скидывают в ваших зомбоящиках, э, мне вас очень жаль. И украинцы, и россиян. Честно. Вот честно. Я пробовала воевать, но это бесполезно. Люди сидят в соцсетях, это массы, это биомасса, которые только тем и занимаются, что перемалывают события. На эти перемалывания событий и рассчитано то, что сегодня Идет вот такая ситуация. Это показатель. И средства массовой информации, и, и, и все работает на вот таких людей. Это показатель, что люди легко вовлекаются и головой своей не думают. Какие еще навыки, компетенции нужны человеку, который хозяин своей жизни, уважает себя себе и свое я, свою самоценность, лидер? способность к обучению. Что такое способность к обучению? Вот смотрите, вы что-то делаете, делаете, делаете, у вас не получается, вот тогда вы идете и говорите, а как я могу еще? А как? А, вот как? а, если, а если как? Значит, надо поучиться от того, кто это знает. А что у нас получается? Один курс закончил, второй курс закончил, а делать боимся. И мы боимся, да, страх делать, потому что боимся быть осмеянным, быть самим собой, боимся критики. Я в начале эфира это сказала. И в итоге человек идет в обучение, тратит кучу денег и в итоге находится в ряду с теми, кто бездарит, кто ленивые и находится на таком же уровне. При всем при том, что у него куча образования. Почему? Потому что он не делает. Он боится. Он боится быть, боится раскритикованно. Понимаете? Поэтому обучаться новому и тут же применять. У меня у самой это не сюда получается. Честно вам скажу. Купила недавно тренинг за 700 долларов. Мне там нужно было все нафиг, там пару уроков оттуда взять. Потому что все, что там давалось, я уже применяю. Я это все знаю. И потом, потом, потом, потом, в итоге доступ закрылся. Почему я этого не сделала сразу? Тоже вот такая вот инерция какая-то, вот еще не, это не самое главное. Поэтому вот вам говорю и себе говорю. Вот купила, выучила, тут же применила. Все, тогда это работает. Как для себя а, можно найти вот эти свои компетенции и качества? Вот смотрите, для того, чтобы стать сильным человеком, лидером и хозяином своей жизни, вам важно опираться на те истории вашей жизни, которые были, и вы с ними справились. Допустим, какие-то были неприятности, вы с ними справились. Вы преодолели и победили. Это может быть быт, это может быть бизнес, карьера, отношения. Обязательно нужно об этом вспоминать и прописывать. Тогда вы будете чувствовать себя по-другому. Потому что мозг забывает, а тело это помнит. И когда вы мозгом, сознанием помогаете вспомнить какую-то ситуацию, которая была в вашей жизни, которая вас наоборот поддержала и закрепила, это надо помнить, потому что как, как кирпичики делают из вас, вас вот эту вот классную личность, сильную. Поэтому помните про свои победы. Я даю это в своих тренингах, в этом своей тренинге буквально в первом модуле, потому что распаковка личности заключается в том, чтобы человек поднял свою самоценность за счет того, что он вспомнил, как что у него было, он осознал. И тогда человек выходит в эфир, он совсем по-другому выходит. Вот почему я сейчас выхожу и рассказываю об этом? Я прошла очень много всего. И войны, и потери, и утраты, и боль, и чего только не было. Я подняла свой уровень, вышла на тот уровень, когда могу, могу себе позволить путешествовать, жить, жить в разных странах. Я люблю машины менять. Ну пришла война, и все. Дом стоит полуразрушен, ну не, не полуразрушен, просто разворован, там его надо попорчено, его надо восстанавливать. Машина я не знаю где два с половиной месяца я болела, ничего не делала, потому что я была, залипла вот в этом, о чем вам сейчас рассказываю. Остается только пенсия. Я об этом говорю как есть. И что? Я вспомнила, взяла себя в руки, я вспомнила, что я давала пользу и буду давать дальше. Значит, нужно взять себя в руки, взять себя в руки, как Борон Мюнхайзер, тащить себя за волосы и продолжать работать. Вот и все. Все очень просто. И так каждый из нас обязан к себе подходить. Потому что войны и кризисы даются для того, чтобы проверить нас на вшивость. Войны и кризисы даются нам для того, чтобы мы... Кто-то умер, ушел из этой жизни, а кто-то стал сильнее. Именно войны и кризисы, неважно, вот такие, которые сейчас, или личные, или там в семье, со здоровьем. Это проверка нас на вшивость. Потому что жизнь нас отдала для того, чтобы мы росли, развивались, становились лучше, сильнее. Понимаете? А мы раскисли, мы расслабились, у нас все было. Там мама с папой помогали. Там как-то удачно получилось, бизнес как-то шел, вот я про себя рассказываю, да? Да, все было. Но тот, кто умел, сумел эти навыки наработать, он эти навыки и дальше сможет реализовать. Вот я сейчас снова эти навыки реализую. Буду еще больше их усиливать. Понимаю, что людям нужно помогать и поддерживать. Помогать их за ручку провести, сделать то, что я годами нарабатываю. А это и называется наставничество. И это сегодня называется самый выгодный, самый суперский вид деятельности, который помогает другим помочь и вам заработать. Не важно, что вы умеете делать. Вы психолог-коуч, но вам нужно понять, кто ваши, клиенты, кто ваши клиенты, что у них болит, какая лучше всего тема вам нравится, и с какими вы клиентами хотели работать. Вот сегодня я узнала. Люди практически получают ноль. Кто-то получал, сейчас не получает. А кто-то так и боится создать эту программу и там какие-то курсы по нумерологии, по маккартам, еще по чем-то прошли, и эту тему гоняют. Но это диагностика. Это очень хороший способ вывести людей, ваших клиентов, показать их, на что надо обратить внимание. И... Что с этим можно сделать? Какие навыки? наработать и как человека привести к результату. Поэтому, друзья мои, у кого из вас есть на сегодняшний день вопросы, которые трудно самому разрулить, welcome на личную консультацию. Бесплатно раздажу по полочкам, покажу, как это работает. Это действительно стоит бесплатно. Моя задача – давать вам пользу. Ну, а кто из вас захочет пойти дальше, ну, это тоже будет ваш выбор. Не захотите, другие придут. Моя задача – светить, давать, лечить помогать, делиться опытом, который у меня есть. Я знаю, как много трудно другим людям тянуть, не понимать, какую, что продавать, страшно, как цель поставить, как там, ну так далее, так далее. Много людей плавают. И в сегодняшнем этом мире самый главный момент это поймать сильную фишку, сильную энергетику вот в этой боли. Да. Всех вам благ. Я вам благодарна за то, что вы со мной. Ссылочка в фейсбуке будет под этим видео. А в инстаграм, в шапке профиля будет ссылка. Пишите «хочу консультацию, хочу разбор». Не бойтесь, идите и спрашивайте. Я сама хожу тоже, потому что сам человек не может себе кашу в голове. Мы не можем себе сами порой ответить на самые простые вопросы. Потому что проблема внутри. Снаружи мы диагностику делаем, а изнутри начинаем потом ее ремонтировать. Поэтому мил, милости прошу, всех благ, что у вас на консультации. И трагедневный интенсив, кому интересно, еще успевайте на него попасть. Пока-пока.